приветствую тебя дорогой зритель а также подписчик моего канала сегодня мы обновим карты q2 2022 года обновление вышло 14 июля 2022 года а перед началом этого видео прошу вас пожалуйста поставить лайк авансом подписаться на канал и поделиться этим видео с другим человеком. Ну а мы начинаем. Первое, что нам потребуется перейти в описании к этому видео, нажать на ссылку, которая будет в описании и скачать нам нужные файлы. Перейдя по ссылке, которая в описании, мы сразу скачиваем карты, которые нам нужны. Третий шаг, в обязательном порядке, скачиваем обзорную карту. Четвертый шаг, в обязательном порядке, скачиваем ключи. Сейчас мы будем делать замену ключа, что для этого надо, надо программа RAR. Заходим в приложение RAR и ищем файл с ключами. Дальше берем и просто разархивируем в эту папку. Делаем выделение файла с ключом, нажимаем «Копировать» и переносим этот файл во внутреннюю память телефона в папку Navitel. Так как со старым ключом навигатор Navitel работать не будет, мы его просто удаляем и вставляем наш ключ, который скопировали. Ну а дальше все просто, берем нашу скачанную карту, а также обзорную карту, выделяем эти файлы и нажимаем копировать. Эти файлы мы копируем во внутреннюю память телефона в папку Navitel под папку Maps. Ну вот и все, мы обновили карты релиза Q2 2022 года. Пользуйтесь. Ребят, напишите в комментариях, получилось ли у вас установить навигатор на Вител. Ну а также поддержите это видео лайком. Ну а на этом у меня все. Я с вами не прощаюсь, мы же в интернете.